Всем привет, ребятушечки. Короче, сегодня ролик такой небольшой, коротенький. Хотел спросить, кто занимается именно курами, разведением куры и гусей, там уток. Короче, как изловить зверя. Думал, короче, ну, зашел в курятник как-то раз, смотрю, там щель такая, прям выгрызена. Думал, все, мыши крысы появились, пипец, короче. Вот. И щель начинает, это все увеличиваться, увеличиваться. Потом смотрю. Ну, все, поставил капканы. Вот, короче, накрыл все это ящиком на эту щель. Ну, хотел снять этот ролик. Он потом, потом, ладно, хрен с ним. И увидел, что в курятник бегает зверек такой, длинный. Начал гуглить, похож на хорька, короче Может хорек, может еще что-то Семейство харькова такое, короче И один прекрасный момент, вообще захожу В курятника, у петуха все горло э, В крови, короче То ли этот хорек, короче Нападал на этого петуха Или на кур, петух начал защищать Всех, короче, ну слава богу петуха клемался, все нормально И вот я накрыл эту щель Сразу же ящиком Поставил туда капканы но ни хрена прихожу через дня три капканы все сработаны а зверя нет и после этого кстати уже прошло где-то недели полторы две до сих пор кстати нифига зарядил опять капканы и никто ничего не грезет ничего не подходит куда он делся хрен знает может кто-то соседи поймали его может испугался все-таки капканов щелкнул ему по ногам или еще что. вот И решил спросить у вас может он просто затих а потом еще вернется Ладненько, сейчас я вам все покажу, и зайдем в курятник и посмотрим, как дела там у нас происходят. Не переключайтесь. А, да, ребят, еще хотел сказать тем комментаторам, которые я снимал видео про вагонку, что типа вагонка все упадет у меня там через год. Уже два года прошло, ребят. Вот сейчас покажу, в каком состоянии вагонка. И ничего не падает, и ничего не делается с ней. Вот, ребятушки. Вот такая вагонка у меня. Ничего с ней не происходит. Кстати, не доделаю еще тут угол. Тут хочу ящики сделать. Ну, типа вот таких. Под банки, склянки, короче. Тут всякая фигня собирается. Вот. И ничего с вагонкой не случилось. Ничего не упало. И так что нечего, ребят, писать в комментариях, кто и не знает. Всякую фигню, что типа вагонка упадет. У тебя через две недели. Два года вот стоит, как была в одном состоянии, даже еще не покрашена. Вот Сейчас сделаю шкафчики, тут все интересно будет. Шкафчики хочу вагоночкой обшить. Потому что всякие банки, вот эти склянки, сарая еще нету, как бы складывать некуда. Все копится. Вот решил сделать. Ладненько, вот нам курятничек. Сейчас пойдем туда, ребят. Ну, ребят, сейчас проверим. Сработку капканов. Вот, например, типа зверек сюда должен прийти и долбануть. Капкан мне надо просто отдать уже, и смысла его держать больше я не вижу. А это проходной капкан, ребят. Смысл тот, что думал, что зверек сюда вот пойдет через эту дырочку. А вот что-то он не сработал боюсь что руки пихать на ну. <смех> короче смысл тот что капкан через эту проходит задевает вот эти усики и он должен защелкнуться ну никого я не поймал из меня охотник пикеровый вот такие ребят дела в общем ребят закрыл эту дыру и эту фигню положил. Не знаю, вернется эта тварь опять или нет в курятник. Чуть куру. кур не задрала, короче. Ну там эти борзые. Сейчас, ребята, буду покажу, как вам делаем корм. Корм называется для ленивых. Вот. Просто беру... Сейчас поставлю ладно сейчас короче беру просто комбикорм и насыпаю сейчас. вот ребят насыпал комбикорм это ракушники я просто ставлю и так как сейчас куры плохо мне стали нестись смотрите что делаем так масло пока не трогаем рябушка ребята да да рябушка эконом и просто насыпаем немножко рябушки сюда, немножечко совсем, вот, чуть-чуть сдобрили. И чтоб рябушка прилипла, немножко масли. И все перемешиваем. Сейчас перемешаю и дадим корм, посмотрим, как едят. Ну вот, ребята, корм готов. Пойдемте отнесем ему. От, ему им. <с> Skyhaut. <-house> так, закрыл. как сюда едят курицы потому что петух их особо не подпускает этих уток дугонков сейчас бы без... так батарейка садится надо глянуть если яйца вот, одно есть только одно сегодня что-то сегодня плохо вот я и говорю стали плохо нестись. И странно либо еще рано сегодня морозится куриные там есть видите одно вроде вот. из-за этого приходится ребята добавлять рябушки из этого ребят приходится добавлять рябушки всего два яичка всего лишь два яичка плохо вчера было больше как съемки так все не несутся Даю снег им, лампочка, видите, разбили ту инфокраску, пока это привесил, надо в магазин сходить купить Вместо воды снег им в тазик набрал все Ну-ка давайте чердяйте сюда Вот тоже сюда ведерко поставлю это... Ешьте, ешьте давайте О, петя Петя наш вот так у подходит к снегу и сейчас ну, бегунки видите боятся сторону ушли сейчас дверь закроешь нормально будет бегать носиться так что ребята напишите в комментариях насчет этого зверя как с ним бороться Капканы, видите нифига не идет то ли я так не умею их ставить вот. сейчас отойду смеки что ли. Yeah.